друзья всем привет с вами вновь геннадий стомин и канал добрый гена в предыдущем видео я показывал как клеить флизелиновые обои правильно ссылка под видео ну а сегодня вот прошло уже двое суток и следовательно мы можем уже спокойно душой красить наши обои и я решил записать видео о том как правильно красить Следовательно, что нам для этого понадобится? Нам понадобится большой валик основной, так сказать. Также понадобится маленький валик с таким вот, ну, с закрытыми краем, чтобы прокрасить углы. В особенности также нам понадобится кисточка, поддон, краска и скотч. Ну, а для чего понадобится скотч, я думаю, вы сейчас увидите. Дальше. Поехали. С помощью скотча очень удобно убрать весь мусор, просто прокатываем по ленте, потом ее оттягиваем, новую ленту, еще раз все это прокатываем. Так делаем со всеми валиками, следовательно никакой мусор не попадет на наши стены, и они будут чистыми. Следующий этап это подготовка краски, необходимая консистенция, а именно довести до 15% сметаны. Вот такая вот, чтобы она была и не жидкая, и не густая. Вот самое-самое, что у меня есть 15% сметана. Для этого мы используем чистую воду. Все это вместе размешиваем, перемешиваем, даем чуть постоять, еще раз производим размешивание, после чего мы можем уже непосредственно начинать красить. С помощью маленького валика мы проходим участки вдоль бордюров, также с помощью кисточки проходим вдоль плинтусов, потолочных. Все это делаем аккуратно, чтобы не было никаких потеков, никаких капель. Потом хорошенько необходимо смочить валик краской, чтобы он наносил краску равномерно. Ну и начинаем красить. Движения должны быть плавными, не резкими, чтобы также не было никаких потеков и брызг. Все это проходим. Не нужно стараться сразу все закрасить. Вот покрыта часть стены до угла. Видна разница, хотя это еще только грунтовочный слой. После чего спустя два часа можно уже покрывать вторым, второй слой. Следовательно, он уже закрашивает все равномерно и получается все очень даже неплохо да именно так, квас друзья, ну вот мы и закончили нашу покраску стен в принципе все закрашено, два слоя лентуса покрашены получилось здорово кипельно-белая кухня теперь в дальнейшем мы будем делать до тех пор, это будут полочки, камин, ну и часы и так далее, но это уже дают другие видео, которые разбавят нашу кухню. Нашим вдохновителем был вот такой вот друг, который такой же добрый, добрый гены и добрый граф. Желаю всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пока!